Всем привет, меня зовут Анна Глазунова и сегодня я познакомлю вас с новостями студенчества от Универньюз. Так, смотрите выпуски. И снова гости. В Казанский федеральный университет прибыла делегация из Казахстана и Монголии. Лицейский ФУ стал победителем Международной олимпиады по информатике. Выпускники Казанского университета поделились своими успехами с нынешними студентами. 15 октября состоялась встреча ректора с трудовым коллективом Института математики и механики Казанского федерального университета. Основным поводом встречи стало знакомство коллектива с новым исполняющим обязанности директора подразделения. Им стала Екатерина Турилова. С какими планами примется за работу новый руководитель подразделения, мы расскажем в нашем следующем выпуске. А мы продолжаем. В императорском зале Казанского федерального университета прошла церемония открытия и пленарное заседание Четвертого международного мадьярского симпозиума. Мадьяры в Северной Евразии – истоки традиции культуры. Подробнее об этом наш следующий сюжет. В Казанском федеральном университете начал свою работу 4-й международный мадьярский симпозиум, на котором обсудили накопленный археологический материал и новые подходы к рассмотрению вопросов изучения происхождения угромадьяр и взаимодействия с окружающими народами. Угра-Мадьяр это современное название жителей Венгрии. Часть древних венгров проживали на территории Татарстана и в последующем вошли в состав Волжской булгарии Вот в ранних слоях Казанского Кремля была найдена накладка как раз которые близка к древневенгерским древностям, которые встречаются в том числе и в Венгрии. И это одна из находок, которая говорит о раннем возрасте города Казани. В результате работы симпозиума предполагается усилить координацию между научными центрами, занимающимися археологическими, лингвистическими, социально-антропологическими и, естественно, научными исследованиями по проблемам происхождения и истории Мадиара. Анна Глазунова, Зуф Аргалим, Леонардо Влитьяров, Универньюз. В КФУ прошла конференция, посвященная Казанской лингвистической школе. Какие вопросы обсудили на конференции, узнаете в следующем сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета открылась конференция «Научное наследие Василия Богородицкого и современный вектор исследований Казанской лингвистической школы». Традиционно осенью мы проводим научно-практическую конференцию, посвященную деятельности наших ученых в области развития идей Казанской лингвистической школы. Меняется тематика данной конференции. В этом году посвящается конференция деятельности и результатам. Работы Василия Алексеевича Богородицкого. В рамках мероприятия были обсуждены вопросы теории и методологии Казанской лингвистической школы, клинической лингвистики, компьютерной лингвистики и многое другое. Участниками мероприятия стали представители КФУ, МГУ, а также Итальянского университета УДИНа. Конференция продлится до 17 октября. Артем Тупишкин, Виолетта Басова, Универньюс. 12 октября Казанский федеральный университет с визитом посетили сразу две делегации из Казахстана и Монголии. Гости побывали в Музее истории КФУ, Императорском зале и Ленинской аудитории. О том, каких договоренностей удалось достичь в ходе встречи, узнаешь в сюжете. Казанский федеральный университет 12 октября посетила делегация из Казахстана во главе с Акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым. Делегацию приветствовала проректор по научной деятельности КФУ Данис Нургалиев. Гостей встретил живой коридор студентов Казанского университета в холле главного здания. А затем для всей делегации прошла экскурсия по музею истории КФУ. В состав делегации вошли 30 человек. Гостей сопровождали заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, Арстан Станислав Андреев и другие официальные лица. В настоящее время в КФУ обучаются более 650 казахстанских студентов. С некоторыми из них встретился Аким Восточно-Казахстанской области. Сотрудничество КФУ и вузов Казахстана имеет давнюю историю. Даниил Ахметов выразил надежду на то, что сотрудничество в сфере образования и науки будет только крепнуть. В рамках визита ранее состоялась встреча руководства КФУ с ректорами восточно-казахстанских вузов. Планируется, что со следующего года будут запущены совместные магистрские программы «Два нового диплома в области педагогики, IT-цифровизации и других. Да говорили, что будем заключать меморандум между Восточно-Казанским государственным университетом Сарсена Манжелова и Федеральным университетом Казани, татарстан Здесь у нас очень много точек соприкосновения, сотрудничества. У нас перспективы, большие планы. Мы хотим развивать программу ду образования, чтобы по уровню магистратуры значит, один год обучения проходит в Татарстане, а второй год обучения проходит в Казахстане. Рассматриваются также вопросы обмена, чтобы наши студенты могли ездить на практику в Казахстан. С Казахстаном у нас давние связи. Интересно, действительно, вот в области гуманитарной области, в области языка, культуры, истории. Вот. Сегодня вот завязываются очень интересные связи в области археологии связанные вот с большой программой Шелковый путь. Мы с ними довольно давно уже работаем в области нефти, добычи нефти и газа, переработки нефти газа. Вот. У нас есть несколько интересных проектов в этом направлении. Следующими гостями, которые посетили Казанский университет, была делегация из Монголии. Это заместитель главы администрации президента Монголии, чрезвычайный полномочный посол Монголии в России, а также советник президента Монголии. На экскурсии они познакомились с историей Казанского университета, побывали в императорском зале и аудитории, где когда-то учился Владимир Ленин. Чрезвычайный полномочный посол Монголии в России Банзаракч Далгарма выразил надежду на дальнейшее сотрудничество КФУ с вузами Монголии. И мы, конечно, гордимся тем, что мы... Имели возможность познакомиться с вашим университетом. И горды тем, что наконец-то в стенах этого великого университета учатся уже студенты из Монголии. Руководство Казанского федерального университета провело встречу с делегацией Монголии. Директор департамента внешних связей КФУ Андрей Крылов представил презентацию о развитии нашего университета. Анна Глазунова, Ленардо Влетяров, Универньюз. Ученик лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета одержал победу на Международной олимпиаде по информатике. Подробности в нашем сюжете. Учащийся 10 класса лицея имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета Ильдар Гайнулин стал абсолютным победителем международной олимпиады по информатике в Румынии. Парень он очень приустремленный. Вот сейчас появился под влиянием нашего Сергея Ивановича Михайловна талант программиста. Мы очень надеемся, что у него впереди такие рубежи, каких еще ни один татарстанец не и не брал. Соревнования Олимпиады проходили в два тура. Каждый тур включал в себя три задачи по информатике, которые было необходимо решить, написать программу и отправить ее в тестирующую систему. Ильдар Гайнулин набрал 600 баллов за шесть заданий. Максимально возможную оценку. Артем Тупичкин, Универньюз. 11 октября в Казанском федеральном университете состоялась седьмая серия проекта «Мост», призванного связать разные поколения студентов университета. Примечательно, что в этот раз всем выступающим спикерам не было и 30 лет. Несмотря на молодость, каждый из них уже стал известен в своей области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 На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас в социальных сетях и до скорых встреч.